Как стать, как стать человеком высокодуховным? Есть два принципа: верьте, словами, скоро у меня будет все хорошо, и восхищайтесь всем, восхищайтесь. Ой, как красиво, как хорошо, ой, как приятно, ой, как вкусно, какая-то красивая, какая-то хорошая и так далее. Старайтесь вот так быть. Конкуренция в этом мире это физическая конкуренция. Я рекомендую вам выбрать другой путь, это путь духовная конкуренция.